Здорово, шамшурин и вчера мне в контакте один чел написал вопрос а, вопрос такого характера значит как мне все держать под контролем вот. То есть как научиться держать под контролем <coughs> все а, ну хочу ответить на этот вопрос значит еще при, перед тем как отвечу ребят вы можете здесь в комментариях задавать интересные свои вопросы на какую тему вы бы хотели, чтобы я снимал видео, и я в этом месяце буду чаще отвечать на ваши вопросы в своих видеороликах. Значит, по поводу контроля, ну, излишний контроль – это вообще плохо на самом деле, да? То есть, когда человек пытается взять под контроль всю свою жизнь, это для него в первую очередь выходит боком. То есть, чему нужно учиться на самом деле, да? Нужно учиться планировать свое время, Нужно учиться самодисциплине, <coughs> нужно учиться организовывать бизнес-процессы, нужно все в таком духе, но нужно знать и понимать одно, что всегда, всегда, всегда. Будет так, что жизнь, она не подконтрольна. То есть в жизни всегда случаются какие-то пиздецы, там, не знаю, какие-то экстренные ситуации, то есть когда что-то идет не по плану. Вот. И, скажем, вопрос сам по себе стоит неправильно, как научиться держать все под контролем. То есть, ну, нужно учиться тому, скажем, что ты, в принципе, гипотетически можешь, то есть, сделать. Если ты не можешь контролировать жизнь, этому учиться и не надо. надо наоборот, учиться... Правильно относиться к жизни, э, философски, многовариантно мыслить и понимать то, что все контролировать не получится. Вот. И нужно учиться реагировать спокойно на какие-то жизненные неурядицы, жизненные какие-то э, моменты. Вот. И, соответственно, к чему я это? Если у вас есть в жизни плохой опыт, то это хорошо. То есть э, люди все хотят избежать плохого опыта, люди все хотят... Контролировать все. Ну, зачем тебе контролировать? Ну, для того, чтобы все было по-твоему. Для того, чтобы не было плохого опыта. Это очень неправильно. Потому что если у тебя э, в детстве или с детства было минимум плохого опыта, негативного опыта, то это такой так называемый тепличный эффект. Вот. И этот тепличный эффект приводит к следующим штукам. Значит, он когда-нибудь может привести тебя к катастрофе, потому что ты будешь просто не готов. Когда-то, давным-давно, у меня было очень много таких разных ситуаций не самых хороших э -э -э, ну, каких-то там дурацких и так далее в жизни сейчас секунду ира здорово я сейчас поднимусь через пять минут ладно вот, значит смотрите у меня была такая ситуация в жизни когда я вез у меня черная полоса была ни денег ничего не получалось так далее я вез одного товарища Просто, ну, таксовал, подвозил людей, чтобы хоть как-то на бензин заработать. Я ездил на, на «Жигули» десятка в Самаре. У меня был цвет кристалл. И, в общем, я этого чувака какого-то подвез. Какой-то мужик такой, там, лет 50. И мы что-то разговаривали, что-то там про все, про то, про все. Я что-то говорю, слушай, вот... Какая-то непруха по работе, ну что-то начал ему жаловаться, там спросить кого то совета. И мужик говорит, слушай, ну вот у тебя здесь сейчас не получилось, зато ты получил какой-то опыт. Причем опыт бесценный, я ему рассказывал про какие-то свои обломы. И тогда я искренне не понимал, я говорил, блин, я не хочу опыт, я хочу результат. И на самом деле я могу и себя понять, и вас понять, если вы в такой же ситуации, когда жопа случается одна за одной. И когда происходят какие-то жизненные неурядицы, и они, как правило, тянут за собой следующие, следующие, следующие, потому что ты находишься в состоянии дезморали, ты начинаешь негативно мыслить. Вот. И здесь действительно уже хочется не опыта, прости, Господи, да, а какого-то результата положительного, потому что ты так этого хочешь. Вот. Я им то же самое сказал: я говорю, чувак, ну, как бы, ну, там, на вы, конечно. Я говорю, мне так хочется уже результата. Не надо мне никакого опыта. Он говорит, чувак обязательно будет в твоей жизни результат, и этот опыт тебе для чего-то нужен. Сейчас я прекрасно понимаю, что все, что происходит в жизни, оно происходит для чего-то. Вот. И, собственно говоря, вот такой вот момент. Значит, в этом месяце я буду рассказывать вам какую-то серию видео давать, в которой я буду рассказывать... О каких-то своих обломах в молодости, в жизни, в плане денег, в плане не только женщин, да, в плане личной жизни, в плане каких-то рабочих моментов, в плане всего. То есть как бы, я буду делиться с вами историями из своей жизни, многие из которых написаны в моей книжке «Позиция сверху», предыдущий. Если вы еще не читали, можете заказать. Вот, и, значит, просто через призму своего восприятия буду рассказывать вам в этих ситуациях, чему они меня научили, какие выводы я из них сделал и так далее. Поэтому, парни, помните об одном, что если сейчас в жизни сложно, значит, только успокаивайте себя тем, что дальше будет круче, потому что это опыт, и это опыт, который мне для чего-то нужен, вот. Также, ребята, всем обязательно заказывайте книжку МК-1, мужская книга номер один, это намного более глубокая книжка, она потоньше, в ней уже такая абсолютно другая философия, там и про пикап, и про женщин, и про очень многие мужские вещи, то есть то, что поможет становлению вашей личности в моем понимании, насколько я могу об этом судить, опять же. Вот, книжка МК-1 вместе с видеокурсами, где есть уже практические задания, упражнения, вы можете начать их делать прямо сейчас. Здесь, под этим видео, заказывайте, цена повышается, вот в ближайшее время она уже вырастет. Опять же, если вы собираетесь ко мне на тренинг-практика, значит, знайте, у нас есть юбилейный формат 29 августа по 1 сентября в Москве. Целых 4 дня вместо 3,5. Специально приглашенный гость, мой духовный наставник Максим Красочкин. И еще много разных плюшек, живые человеческие женщины, которые будут отвечать на ваши вопросы. Огромное количество практик, как минимум 80 попыток познакомиться, подходов, выполнения заданий. Как минимум 80 женщин будет за эти 4 дня в вашей жизни, то есть вы с ними столкнетесь, вы с ними как-то взаимодействуете. Кто-то уже в субботу пойдет на свидание. Вот. Итак, все ссылки вот здесь под видео. Записывайтесь, покупайте книжку Позиция МК1. Если кто-то не читал позиции сверху, также там есть информация про нее. Вот. И пишите обязательно, ребят, на какие темы вам бы хотелось, чтобы я рассказал вам здесь. Вот. И еще один момент. Тут чувак <клевый> спрашивал меня также в личке, ВКонтакте. Вот вчера я попросил продублировать сообщение. Я не помню точно вопрос, но он спрашивал так: то есть, в каких случаях стоит извиняться перед своей женщиной? вот. И причем там вопрос был о том, что и каким образом извиняться и просить прощения, если ну, как бы, я боюсь, что я могу потерять там свою вот эту позицию сверху. Итак, еще раз, значит, про отношения у меня очень много написано в книжке МК1. Извиняться нужно тогда, когда, собственно, ты накосячил, когда ты сам считаешь, что ты не прав. То есть извинения и э, чувство вины, и проще, просьбы прощения бывают разные. То есть, они бывают настоящие, бывают ненастоящие. Как отличить настоящий от настоящих? Настоящий это значит, что ты действительно переживаешь то, что ты накосячил. Второй момент, то что ты точно для себя решил, что ты больше никогда так не сделаешь. Ну и третий момент, ты пытаешься максимально быстро исправить свой косяк. То есть э, косячат все, женщины, мужчины, не знаю, Старики, дети, кто угодно может ошибиться, поступить неправильно Если ты считаешь, что ты поступил неправильно, ты можешь извиниться Не надо вставать на колени, ползать там и так далее Но ты можешь сказать, прости меня, пожалуйста, я был неправ, бла-бла-бла То есть это никак не связано с тем, что ты потеряешь там свое лицо Или свое там, не знаю, доминацию, какую то доминирование в отношениях Ты можешь в других местах компенсировать это вот. Поэтому не надо, когда ты извиняешься, то есть ну, вообще неправильно, это какое-то детское мышление, то есть ты считаешь, что если мужчина общается с женщиной с позиции сверху, то он даже извиняться не должен. Нет, если ты накосячил, как бы, неплохо бы извиниться. А отношения это другое, понимаешь, в отношениях все равно придется где-то идти на уступки, где-то понимать, что рядом с тобой другой человек, если ты ее любишь, то ты захочешь, чтобы ей было хорошо. Соответственно, если ты захочешь, чтобы ей было хорошо, ты будешь делать что-то для того, чтобы ей было хорошо. Твоя женщина, в свою очередь, должна захотеть, чтобы тебе было хорошо. получается так, что вы друг о друге заботитесь. Если здесь нужно извиниться, значит извиняйся. Там также была часть вопроса, что перед девушкой нужно извиняться так же, как перед мамой, сестрой, бабушкой, подругой и так далее. Да какая разница? Перед всеми извиняться можно одинаково. Что-то есть такая история, что покаянную голову... На плаху не ведут что-то такое, в общем. Поэтому не бойтесь, извиниться, не бойтесь признать свои ошибки. Не надо выебываться еще раз. Потому что, говорю, я, я на всю жизнь запомнил, как ну, некоторые нездоровые, к сожалению, люди там или какие-то невзрослые, которые тоже смотрят мой канал, я не понимаю, что они здесь делают. И они не совсем правильно понимают позицию сверху. <къем> То есть один чувак написал там когда-то давно, очень смешную историю, до сих пор на тренингах ее рассказываю. Он написал, что как бы, позиция сверху, позиция сверху. Я видел, как Шамшурин в супермаркете шел с девушкой и катил тележку с продуктами. Он долбоеб просто, по-другому не скажешь. То есть в его понимании я должен был сидеть на этой тележке, кнутом хлестать свою женщину или что. то есть как бы, И она должна была целовать мои ноги не знаю, и тащить меня на плечах, то есть, ну, к сожалению, мой канал смотрит и такие люди. Поэтому, ребят, уже включайте мозги, ну, воспринимайте правильно эту позицию сверху. Позиция сверху – это уважение, ну, как бы к себе в первую очередь, да, то есть, и там, к своему партнеру и так далее. Не ущемление себя в правах, вот и все, то есть, это ну, нужно понимать, что это такое. В одном из следующих видосов я вам подробно расскажу, что это. Итак, книжка МК-1 с видеокурсами, с практическими заданиями здесь под этим видео. Ребят, заказывайте, пока еще есть экземпляры, пока еще цена не повысилась. Тренинг-практика, юбилейный, 12-й формат тренинга-практики, 12-й выпуск, 12-й эпизод, в котором вы можете участвовать. Только 20 человек, Москва, конец лета, будет очень круто и жарко, также здесь по ссылке под этим видео. Пишите здесь свои вопросы, отвечу. Пока.